У нас нет армии и нет страны И пистолета не наша в кулаке Нет ничего, кроме камня в руке Камня в руке, камня в руке Нет ничего, кроме камня в руке Bro. Oh. И всё бессмертно, чтобы в А я сражаюсь с вами с камнем в руке. Песка, и нашей жизни на волоске. Вам сытобоял, вас обнял, а я вас жду за дверью с камнем в руке. С камнем в руке, с камнем в руке, а я вас жду за дверью с камня в руке. С камнем в руке. У них законы и уставы, у них тюрьмы и крепости, не считая исправительных залов. У них тюрянщики и тюрьмы, немного платят, они нас все готовы аж на толку. Они думают, что могут сломить нас прежде чем сгибать. Очень скоро станет и очевидно, что вся. О! Неужели так страшны враги? Они верят, что Дед говорил мне, когда светало вдали, Пусть и у дверей стояли, и, и, и, и, и мимо ползли. Видишь эти стены, за ними мы все живем, И если их не разрушим, то за. И мои морщины. с тех пор прошло много лет, они меньше и меньше, а с дерновым нет. Я знаю их. На дорогу нужно давно домой. и свободно мы вдохнем. Информагентство «Ледокол». Кирилл, скажи, пожалуйста, как протестная песня может возбудить и поднять на борьбу простых трудящихся? Доходит ли песня до простого народа? До народа? Судя по письмам, которые нам пишут, по, по, по перепостам, она доходит, конечно. Да. Другое дело, что, как, как бы сказать, песня необходима да, для того, чтобы народ поднимался и боролся за свои права, но, но песни мало. Есть много людей, которые... Слушают песни наши, там других групп коммуны, да, которые все понимают, которые ненавидят эту власть, этих капиталистов, но которым как бы не хватает чего-то еще, да, какого-то вот самого мощного импульса. Да, вот. И поэтому ну, как бы мы с одной стороны понимаем, что песня ⁇ это очень важно, с другой стороны мы все-таки стараемся не переоценивать. Да. Мы как бы, условно как бы, знаем свое место, оно необходимо она очень важное. Мы там, мы гордимся, что нам удается как-то достучаться до сердец э, обычных Зрители людей, путь. да, вот, и вызвать какой-то резонанс. Вот, но по поднять людей действительно на борьбу, на по на политическую, на рабочую, на профсоюзную, э, для этого нужна политика, нужен активизм. Стачки какая, какая конечно, и поэтому мы себя не мыслим в отрыве от, от, от, от, от активистов, да, мы сами в какой-то степени активисты, мы как, работаем вместе, мы сотрудничаем с профсоюзами, там, с левыми горуфами и так далее. Мы, мы считаем, что отдельно мы ничего не значим, да, мы значим только в этой связке. Спасибо большое, группа, да. группа Аркадий Аркадий Кост. Кост. Спасибо большое. Добрый. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, как э, ваше творчество повлияет на солидарность трудящихся в нашей ну, любое, любое творчество, любая песня, оно влияет на что-то или на что-то вдохновляет, побег подвигом как И наше творчество — это все вероятность, вероятность, оно вдохновляет людей, может поднять людей на борьбу за свои права, за справедливость. На... Спасибо большое. Добрый вечер, Саша, скажи, пожалуйста, группа Строки и Звуки, как влияет протестная песня на солидарность трудящихся в наше время? Она доходит вообще до рабочего люда? Ну, это сложно, конечно, сейчас, потому что люди, естественно, немножко устали, в кавычках, немножко, конечно, устали от неизвестности, устали от изоляции, устали от этих шести месяцев 2020 года, когда каждой семьи коснулись какие-то бытовые экономические проблемы, социальные много разводов, много увольнений с работ, естественно, это сказывается. И мы все прекрасно понимаем, что многие сказать, люди, музыка для них может быть даже на самом последнем месте. Но мы для того и существуем, рабкамона, да, что мы несем социальную какую-то активную составляющую, да, и важно. Сегодня было пополнение как раз состава Роккоммуны еще несколькими участниками. Мы очень надеемся, что в дальнейшем будут коллаборации, из них будут расти такого рода агит-бригады, которые понесут по городам и весим как раз ту тему, о которой ты, Катя, говоришь как раз чтобы быть ближе к народу, то есть не петь о высоко прекрасном, о том, чем сказать, нам поют с телевизора, но на самом деле это ничего не реализовывается. Да, мы говорим о том, что действительно волнует народ, и я, я считаю, что э, молодежь она обязательно придет к этому, рано или поздно это случится сейчас же мы работаем с аудиторией наверное, которая уже рабочая которая познала фунт что такое фунт лиха да? естественно мы стараемся вкладывать в наш рок весь тот протестный потенциал, который мы только можем пытаемся передать понятными словами троками звуками, что называется да. все, что задумано вот. Ну, будем надеяться, что осенние мероприятия пройдут, как задумались не будет на, второй волны. На, на, да, да, без второй войны, волны, во-первых, а во Война, конечно, волна. на другом Возьмите. совершенно, совершенно уровне. Мы хотим пригласить все-таки ну, какие-то иностранные команды, как это уже в. было в феврале месяце, когда турецкие товарищи группы там да, да, да, да, да. может быть, да. из Западной Европы еще приедут. Мы очень надеемся. Если получится, это будет здорово. Саша, отличная идея с Агид бригадами. Ведь Фурманов, он же был, между прочим, вот в Агид поездах он ездил, с Агид театрами и бригадами. Вот это хорошая мысль, ее надо возрождать. То есть мини-театры такие, мини творческие группы. У нас есть идея. Одухотворенные э, люди, Есть идея, но мы ее пока раскрывать не будем, да, Кирилл? У нас на самоизоляции была как раз э, сходка к э, зуме. Э, Конференция в комуны Мы там запланировали один грандиознейший проект. У группы Аркадий Кос вообще поступило предложение сказать, о том, чтобы сочинить и поставить музыку Но это прекрасная далека. Мы, да. мы хотим в ближайшее время сделать на базе Рок-Комуны такую, ну, суп, супер, в кавычку, конечно, группу и сделать прямо самые такие фитовые авторские произведения я надеюсь это у нас получится я уверена в этом абсолютно точно микс такой или это будет чисто я вот творчество? я думаю что испов... это будет творческая коллаборация Шикарно. То есть по одному Авторская. человека от И... каждой команды из 40 коммун, у да. секрет спасибо большое так? будем спасибо. ждать спасибо большое ребята а мой друг изменит с тобой И про нас тебя прогонит, мутный став Кто в сценарии антигерой Недавно уже нам да мы одни Тех, кто потерял берега Yeah. Mm -hmm. Yeah.